Всем привет! Собрали линейные светильники с применением профиля большого сечения от компании Ferron. Ленту установили тут же, тоже от компании Ferron. Применили 24 вольтовое решение. Использовали подвес КАП-1002, который, который регулируется до полутора метров. Смонтировали заглушки. В данном случае подключали по времени схеме, использовали Последовательное подключение посадили на один блок питания, потом переделаем. Для увеличения мощности светильника использовали несколько рядов ленты. При индивидуальной схеме подключения каждого светильника отдельно, можно спрятать блок питания в специальную нишу в профиле. В светильниках использована стабилизированная лента от компании Heron, 9,6 Вт на метр. Цветильники получились достаточно яркими, Вы можете оценить.